Всем привет! Вы на канале Science TV И посмотрев это видео, вы узнаете, почему наши зубы разрушаются В чем состоит причина И что нужно делать для того, чтобы этого не происходило Ну а перед началом просмотра я хочу поблагодарить всех тех, кто меня поддерживает Спасибо вам за вашу поддержку Для меня это очень важно, я это очень ценю А теперь, приятного вам просмотра У простейших животных зубы заменяются всю жизнь Вот это да! Классно! Как только зубы изнашиваются и выпадают, на их месте сразу вырастают другие. Вот это да, способность к регенерации, это очень классно. А вот у человека только один раз происходит замена зубов. И вот еще кое-что, дети к двухлетнему возрасту имеют всего 20 зубов, называемых молочными. И под молочными зубами находятся вторые зубы, которые начинают прорезаться к 6 годам. Эти молочные зубы заменяются к 12 годам. По идее... У взрослого человека должен быть полный набор зубов. Всего их 32. Если, конечно, он не лишился этих зубов по каким-то там причинам. Но мы все же будем учитывать, что у человека 32 коренных зуба. После этого у нас уже не могут вырасти новые зубы. Вы, наверное, уже понимаете, к чему я веду. Поэтому за зубами необходимо следить во избежание каких-то там разрушений или же нарушений. Ну а сейчас мы разберем, какие же там могут быть нарушения или же разрушения. Как правило, обычно разрушаться начинает эмаль. Можно увидеть, как на эмали появляются дефекты. Вначале это может быть, так скажем, незначительное отверстие. Но именно бактерии, которые всегда присутствуют у нас во рту, скорее разрушают поверхность эмали и обосновываются под ней. Эти бактерии не поедают эмаль, но они могут питаться дентином и лимфой. Которая находится в каналах дентина Впоследствии бактерии разъедают стенки каналов И в эмали образуется трещина Конечно, некоторое время это может быть незаметно Но если бактерии настолько подточат зуб Что стенки будут слишком тонкие Об этом мы узнаем очень быстро Давайте теперь разберем саму причину Это происходит по причине того, что горячее или холодное Сможет проникать через отверстие в пульпу Пульпа занимает свободное пространство в центре зуба и содержат нервы. Эти нервы возбуждаются под воздействием холодного или горячего. А вот один из симптомов: когда зубы становятся чувствительными к холоду или горячему, то это означает внимание, что имеет место разрушения, и ваши зубы становятся уязвимыми для нападения бактерий. А вот то, к чему они могут привести, если не начать ухаживать за зубами. Когда бактерии проникают через канальцы дентина в пульпу. Они находят там обилие пищи и почву для размножения. Именно так мы испытываем зубную боль, которая доставляет массу неудобств. Невозможно ничего есть, нет сил терпеть, оболочка зуба начинает умирать. Если вы уже досмотрели до этого момента, то вы наверное уже поняли, что мораль заключается в том, что нужно чаще ходить на осмотр к зубному врачу. А на этом данное видео подошло к концу. Если оно было вам полезным и интересным, то обязательно ставьте лайк и подпишитесь на канал, для того, чтобы не пропустить такие интересные и полезные видео. Делитесь этим видео с теми, кто может извлечь из нее пользу. И не забывайте чистить зубы по утрам и по вечерам. Ну вот еще пару интересных видео с моего канала. Приятного вам просмотра. Увидимся уже очень скоро.